Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр Павловы и партнеры. В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков обо всех торгах и аукционах, где продается имущество дешевле рынка. Подписчик спрашивает, подскажите, если я купил на металлолом КАМАЗ, который не снят с учета и находится в другом регионе, могу ли я удаленно снять его с учета, не ставя на себя? Какие мои дальнейшие действия? или мне придется делать доверенность кому-то на месте, или самому выезжать. Заранее спасибо, давно вас смотрю. Удачи, Анатолий. Анатолий, поздравляем с покупкой. К сожалению, снять с учета автомобиль удаленно вы не сможете, так как приобретали его на себя. Чтобы снять с учета автомобиль, нужно личное присутствие владельца. Но в этой ситуации можно попробовать следующее. Как вариант, вы оформляете доверенность на человека, который живет в данном регионе. Если же таких доверенных знакомых нет, вам все-таки придется выехать в нужный регион и снять с учета автомобиль самостоятельно.